Итак, мы сегодня с вами общаемся на довольно нужную тему. Я думаю, что она ежедневная, каждодневная тема, которая нужна для тех, кто только-только стартует, только начинает, для тех, кто приглашает людей. В общем, технические возможности на сегодня, они Могут людей немножечко отпугивать, потому что есть люди, которые никогда не связывались, не сталкивались в своей жизни с криптокошельками, никогда не сталкивались в своей жизни с какими-то транзакциями и так далее. Поэтому, когда мы говорим о том, что у нас смарт-контракт, что мы регистрируемся через трон-кошелек, многих это вводит в ужас, кажется, что это что-то непостижимое. Вот. На самом деле, алгоритмы технического взаимодействия с Дейзи и с Indotec на самом деле настолько просты, что один раз их усвоить понять, и один раз, чтобы они уложились в голове, станет все очень-очень просто, все очень понятно, вот, поэтому сегодня мы, скажем так, узким семейным кругом потихонечку разберем самые наиважнейшие шаги, пункты по, скажем так, по степени именно прохождения сотрудничества с Дейзи. Вот, и если у вас будут именно по технической части какие-то вопросы, вот, я включу звук в конце, и мы с вами просто в форме диалога пообщаемся. Так. Итак, значит, начнем мы, начнем мы с, начнем мы с самого первого, это с регистрации трон кошелька. Но перед тем, как мы начнем про него двигаться, давайте я еще в двух словах для тех, кто, может быть, вообще впервые будет слышать этот ролик, эту запись, потому что сейчас я вижу, что с нами на встрече все, кто, в принципе, этот путь уже прошел. Вот, вам предстоит научить ваших людей это все делать. Но те, кто будет слушать впервые, я хочу два слова сказать, почему мы пользуемся кошельком TronLink. Потому что смарт-контракт DAISY – это децентрализованная система, в которой нет соприкосновения людей с финансами. То есть все деньги, которые сегодня заходят в работу на краудфандинг в Индотек, и те деньги, которые торгуются в Индотек на наших алгоритмах на Форексе, эти деньги распределяет наш смарт-контракт, который использует блокчейн «Трона». Все бонусные э, начисления, которые к нам приходят за работу в партнерской программе, это делает не финансовый отдел, а блокчейн, смарт-контракт именно трона. Поэтому прежде всего мы, конечно же, должны э, иметь у себя на э, наших гаджетах это э, установленный трон-кошелек. Поэтому э, вы можете даже говорить а, или, или позиционировать наш бизнес а, своим знакомым, своим друзьям, а, именно что это настолько простой, настолько свободный и а, независимый бизнес, что для того, чтобы им управлять, для того, чтобы получать сегодня преимущество сотрудничества с Эндотек и чтобы получать хорошие доходы благодаря Endotech, вам для этого нужно всего лишь на всего приложение на вашем телефоне или на вашем а, компьютере. Вот, поэтому а, вот такое вот понимание, что мы с вами скачиваем тронлин кошелек для людей, которые впервые сталкиваются вообще и никогда в жизни не связывались с криптовалютой и а, никогда ни, ни разу не пользовались никаким кошельком, на самом деле, а, может быть, вы, многим из вас покажется это смешным, но на самом деле до сих пор остается очень маленький процент людей, которые имеют отношение с, с криптовалютами, с цифровыми кошельками, больший процент людей никогда в жизни не, прикас, не соприкасались и не знают, что это такое, и ни разу ни один не устанавливали. Поэтому я еще скажу один маленький такой нюанс, чтобы вы понимали, что кошелек Tronlink – это самостоятельный блокчейн-кошелек децентрализованный, который не имеет отношения ни к Дейзи, ни к Endotech. То есть это блокчейн, которым пользуются сегодня миллионы-миллионы людей. Им пользуются сотни тысяч компаний, потому что Tronlink Tron, блокчейн Трона Tron, – это очень удобный, быстрый блокчейн. Что бы про него вы не читали и не говорили. Может, можно услышать и положительные и отрицательные отзывы, но это как и обо всех остальных блокчейнах, их несколько в цифровом мире, но TronLink является очень востребованным. Почему? Он быстрый, он дешевый, он удобный, он абсолютно доступный и понятный, вот, поэтому многие компании для тех или иных транзакций используют именно блокчейн Tron. Итак, что мы делаем с вами в первую очередь? Мы с вами устанавливаем Tron Link. Вот вы видите сейчас на экране. Мы с вами заходим на ссылочку на такую Google Chrome. То есть мы заходим исключительно через браузер, браузер Google Chrome. Мы можем в поисковой строчке себе набрать, установить кошелек TronLink, можно русским языком писать, и зайти на ссылочку, только эту ссылочку, будьте очень внимательны, которая начинается с chrome.google.com. Я попрошу нашего оператора, который для нас ведет официальный канал YouTube, я попрошу, чтобы вот эту ссылочку в описании этого видео нам поставили, чтобы людям, в принципе, долго ее не искали. Потому что нам нужен официальный интернет-магазин, который может установить вам официальное правильное приложение именно этого тронлинка. Значит, вот здесь мы видим с вами... Но здесь я, я, видите, я открыла у себя, а так как он у меня уже стоит, вот как расширение, вы видите, вот здесь вот э, самолетик, знак очень похож на значок телеграмы что-то есть схоже. У меня есть только значок удалить из хром потому что у меня он уже сохранен. Когда вы будете себе устанавливать в первый раз, у вас будет установить, скачать. Делается это буквально несколько секунд. Он устанавливается вот здесь у вас как расширение, и в Google Chrome в браузере всегда находится с вами. Вот здесь вот просто как расширение вашего Google Chrome, отдельный кошелек. Это первый момент. Второй момент. Значит, кошелек, который вы устанавливаете себе на компьютер, вы можете установить впервые, или на компьютер, или на телефон. Это на ваше усмотрение, как вам удобно. Они между собой, они между собой очень легко синхронизируются. Почему это важно? Что такое синхронизация? Дело в том, что нам с вами нужен один и тот же кошелек с одной и той же регистрацией в Дейзи и на телефоне, и на э, компьютере. Поэтому нам нужно не новые э, устанавливать с вами кошельки, а нам нужно именно синхронизировать, чтобы у вас на телефоне и на компьютере был один и тот же счет кошелька, потому что кошельков вы можете установить сколько угодно, но нам нужен именно тот счет, который вы будете регистрировать и через который вы зарегистрируете именно себя в Дези. Вот В этом плане нужно быть очень внимательным. Вот. Для того, чтобы синхронизировать между собой эти два кошелька, я вам сейчас покажу, допустим, вот установлен кошелек, Допустим, вот установлен кошелек на компьютере. Я uh, скачиваю uh, такое же приложение, через, допу допустим, через App Store да, или через Google Play, если uh, это Android. Вы его устанавливаете, скачиваете как приложение к себе на телефон. Но когда вы начинаете его uh, открывать, uh, он у вас будет спрашивать, создать новый Create Valley, да, или импорт валит, импортировать уже существующий. То есть если вы синхронизируете, вам нужно обязательно нажать на телефоне импорт валит. И он вам задаст вопрос, через какой ключ вы это будете делать. И а, вот здесь, вот видите, да, вот здесь, здесь я на, а, вот на этом сиреневом фиолетовом поле, вот у нас есть три полосочки. А, здесь есть экспорт аккаунт. Мы заходим сюда, и вот здесь у нас есть предложение «Приватки». То есть вот здесь мы можем с вами нажать Приват Кей, он у вас запросит ваш пароль. Это приватный ключ. Вот, и когда вы откроете приватный ключ, он вам покажет в рамочке длинная-длинная-длинная такая фраза, которую вы, по идее, должны переписать и сохранить себе, значит, куда-то очень-очень внимательно. Почему? Потому что. Потому что это единственная фраза, это единственный вариант вот, приводки и мнемоническая фраза, про которую вы все знаете с 12 слов. Это единственная техническая служба, это единственная помощь для того, чтобы вы восстановили и открыли ваш кошелек на любом гаджете. То есть вот этот очень важный момент, сейчас я посхожу, договорю про синхронизацию, а потом еще про ключи. То есть... Отсюда вы этот ключ берете, и когда вы на телефоне импортируете трон-лимп, вы вставляете туда вот этот приватный ключ. Либо мнемоническую фразу, которую вы сохраняли при регистрации, она у вас должна где-то сохранена, быть сфотографирована или записана, то точно так же в это окошко, которое вам предлагает вы в одно и то же окошко вы либо вставляете на телефоне мнемоническую фразу, либо а, приватный ключ, и а, таким образом вы синхронизировали, ва ваши все данные отразились в кошельке на вашем телефоне. Все, этот момент а, сделали, он, он простой, он удобный. Если вдруг случилось следующее, вы потеряли телефон, а, или он у вас полетел, не открывается, или еще что-то, да, вы должны знать, что вы можете установить, скачать снова пароль, э, Тронлин кошелек. При регистрации вы можете создать новый пароль при регистрации. Но попасть именно в этот кабинет, где у вас зарегистрирован Дейзи, где у вас будут работать деньги, вы сможете только по приватному ключу или по пневмонической фразе. Поэтому вот у вас есть дома, закрома, какие-то уголочки, где хранятся самые ценные какие-то документы, вещи, сокровища, бриллианты, я не знаю, что, завещания какие-то, свидетельства рождении. Вот в этом же уголочке должна храниться информация о вашем кошельке, потому что… Смарт-контракт Daisy – это как раз децентрализованное управление своими финансами. То есть наши основатели, наши фаундеры Илья, Джереми и Эдуард – это люди, которые развивают компанию, это маркетологи, это люди, которые идейно двигают, но это люди, не которые управляют нашими деньгами и которые никогда в жизни не найдут ни одного человека, который бы помог вам вскрыть ваш кошелек. То есть если вы потеряете… Вот эту фразу, если вы потеряете мнемоническую фразу, то вы не сможете даже, бывает знаете, какие ситуации, вы, вы потеряли пароль, вы хотите заново пароль создать, вы этого ничего не сделаете, если, нет, сделаете, это я вас обманываю, нет, сделайте пароль, мы сейчас пройдем, если вы уже в кабинет вошли, если вы уже вошли внутри, внутри в кабинете, в тронлинке, вы сможете поменять пароль если вы захотите но если вы не можете войти тогда э, вам нужно будет э, заново устанавливать тронлин кошелек использовать приват кей или внимание фразу и при входе создавать заново новый пароль пароли меняться могут вот а приваткей э, все один раз вы зарегистрировали на себя кабинет все Следующий момент. Смотрите, вы зарегистрировали на себя кабинет. Вот мы видим, как он выглядит у меня, открытый кабинет. Когда регистрируется впервые кабинет, вы можете встретиться с такой картиной, что у вас откроется кошелек и новый кошелек, и у вас будут вот здесь в меню находиться только одни 3x. 3x это троны, это базовая монета от блокчейна трон мы сейчас к ней еще вернемся что такое и для чего они нужны но вот когда вы только кошелек откроете будут только они а нам нужны для работы помимо по работы помимо тронов нам нужны еще usdt вот здесь есть значок плюс вот вы видите плюсик через этот плюсик мы можем увидеть много много разных э, токенов и монет которые вам может быть нужны но для работы в daisy нам нужны только usdt мы с вами находим USDT, вот вы видите, у меня они присоединены. Если у вас не присоединены, у вас будет вот такой синий плюсик. Вы на него нажмете, он у вас появится, потому что картина иногда бывает такая. Люди открыли кошелек, начали туда отправлять деньги, вот. потом звонят и говорят, что деньги вот уже несколько часов не поступили. Вот. А всего лишь навсего вот эти USDT не добавлены вот сюда в меню, поэтому они поступить поступили, потому что трон, блокчейн трона работает очень быстро. Откуда бы вы ни отправили, транзакция проходит ну прям ну, одна-две минуты, это самое долгое. Это, то есть как биткоин или как другие, допустим, криптоактивы, троны не могут, то есть на блокчейне трона не могут транзакции идти несколько часов. Это прям несколько говорю, минут, иногда полминуты, иногда на две минуты, но это все очень быстро. Поэтому следите за тем, что первый шаг – вы установили кошелек, второй момент – вы следите, чтобы у вас в меню были TRX и USDT. Вот. Для того, чтобы их сюда э, обеспечить, для того, чтобы их сюда ввести, нам нужен с вами адрес, адрес нашего трон-кошелька, где мы видим адрес. Вот здесь. Мы видим на фиолетовом поле, вот он наш адрес. Мы его можем скопировать, нажав сюда. Также мы можем нажать ресив. Вот у нас здесь есть и QR-код, и наш адрес. Вот. И это адрес один и тот же, который используется и для транзакций 3 и для транзакций USDT. Дальше. Значит, вот денег. Очень важный момент. Очень важный момент. Вот денег для того, чтобы приобрести э, пакеты. Нам с вами для того, чтобы приобрести пакеты, нужны и USDT, и TRX. Где мы их берем? Мы их можем брать на любом э, обменнике, если вы пользуетесь обменниками. До этого мы покупали, многие покупали через э, P2P на Binance, покупали э, USDT и внутри на Binance делали конвертацию или отдельно покупали отдельно TRX. Дело в том, что а Блокчейн трона работает на газе, то есть что это значит? Газом, топливом, энергией, комиссией, как хотите, любое слово используйте, как вам удобно, для понимания используется монета трон. Вы видите по курсу, что она дешевая, да? по курсу вы видите, что вот допустим здесь у нас стоит 99 тронов, что составляет 6.28 долларов. Он, он необходим абсолютно для любого шага, связанного с нашим кошельком. Если мы хотим купить пакеты, если мы хотим вывести деньги, завести деньги, если мы хотим конвертировать деньги, абсолютно за любой шаг блокчейн Трона использует комиссию в виде Трона. Поэтому ТРХ мы используем как для, скажем так, для оплаты комиссии она всегда разная, поэтому у вас всегда должен быть запас. Вы даже просто деньги не сможете вывести из кабинета ДЭЗИ, если у вас не будет трон. Если у вас какая-то операция на будущее, имейте в виду, если у вас какая-то операция не проходит, застревает, да, что-то не проворачивается, посмотрите баланс ТРХ. Это первое, что нужно сделать. Если ему недостаточно, он у вас, вам полосочка красненькая, обязательно это даст понять, что их не хватает. Но следите сами за балансом, их они всегда должны быть. Вот, значит, мы с вами э, используем USDT, именно то количество, которое, э, которое нам нужно для покупки пакетов. Пакеты вы знаете, мы с вами проходили разные презентации, у нас пакеты э, 100, 200, 400, 800, э, 1600, 3200 и так далее. Вот именно столько, именно кратно, ровно количество без всяких комиссий, USDT мы готовим, сколько нам нужно на покупку пакетов, сколько вы пакетов за раз хотите покупать. Вот. Но должна сказать один момент, что для регистрации в дейзи для того, чтобы сделать первый шаг в регистрации дейзи нам нужно приготовить хотя бы на первый пакет хотя бы 100 USDT. Почему? Потому что и очень... Клевый момент, мне он очень нравится в Дейзи, здесь нет бесплатной регистрации, то есть здесь для того, чтобы вообще попасть внутрь, тут кошелек вы установить, установили, установили для того, чтобы зарегистрироваться в Дейзи, у нас регистрация проходит автоматически сразу с проплатой первого пакета, поэтому у нас должны быть приготовлены хотя бы 100 USDT и минимум 200 тронов на покупку первого пакета. Комиссия бывает по-разному списывается. Я вот не зафиксировала, потому что постоянно по-разному, там плюс-минус сколько-то, да. но система не пропускает, если на балансе нет 200 троикса. То есть она проверяет, чтобы был минимум 200, но во время транзакции, во время покупки пакета может списать намного меньше. Вот. Но она вам будет сигнализировать, что ей не хватает тронов, она не пропустит операцию, если не будет на балансе 200 тронов. Вот. Еще очень важный момент. Значит, когда вы будете использовать кошелек вот сюда, чтобы э, в кошелек пополнить деньги, вы э, помните всегда, что мы на блокчейне трона, поэтому мы используем для транзакций э, блокчейн тронов. Если у вас есть USDT на Binance, допустим, или на какой-то другой бирже, вы когда отправляете сюда э, USDT, выбор сети ТРЦ-20, то есть это э, троновская сеть, для того, чтобы сюда пришли эти деньги. Вот. Это, это еще один момент. Значит, что касается трех, а, для нового кошелька, когда вы только-только открыли, трех нужно завести со стороны, хотя бы небольшое количество, хотя бы там 30-50 тронов нужно, чтобы они поступили извне. Почему? Потому что а, есть внутренняя конвертация, когда мы USDT можем поменять на ТРХ, и наоборот. То есть есть процедура, мы сейчас с вами даже по ней пройдем, а, она называется SWAP, вот этот значок, как, благодаря которому вы можете делать внутреннюю конвертацию, но даже эта процедура требует топлива, требует газа для того, чтобы эту процедуру сделать. То есть если у вас новый кошелек, только зарегистрированный, и нету ни одного трона, то есть, знаете, просто я много раз проходила ситуацию, когда люди знают, что им нужны троны, знают, что нужны из детей, они загоняют из детей с запасом, да, чтобы внутри сделать конвертацию, и у них не получается, потому что нет для этой конвертации, нету газа, нету топлива. Вот когда хотя бы 30-50 есть э, тронов, то э, свап сделать уже потом можно любой внутри, то есть прям зарубите себе такую зарубочку, что абсолютно для всего нужны троны э, в нашем кошельке. Так, дальше. Э, следующий момент. Следующий момент. Значит, э, мы с вами приготовим. Давайте мы, наверное, сейчас сразу сделаем свап, а потом пройдем дальше, чтобы это было понятно, чтобы у вас в этом ролике осталось видео, как мы правильно делаем свап. Итак, мы нажимаем. Вот мы сейчас видим, что у нас есть... Э, USDT-138 нам, допустим, здесь хватает да, на, на первый пакет, а, допустим, trx нам не хватает, нам нужно 200. Поэтому мы идем вот сюда. Так, угу. так я вот это сейчас сверну вот. И вот нам показывает, мы выско... Выско... выскочили на обменник. Здесь мы закроем, потому что он нам предлагает новую версию обновить. Вот смотрите, вот, вот в этом окошечке, вверху, вот здесь, стоят TRX. Нам нужно поменять на USDT, ну или мы вот так вот пролистаем. Нам нужны USDT, потому что мы будем USDT менять. И внизу вот здесь выбираем TRX. То есть мы меняем USDT на TRX. Вот здесь Enter and amount, мы пишем сумму, ну допустим, 12 долларов. вот 12 долларов нам дадут 192 трона. Там у нас есть 99, этого достаточно. Может, допустим, даже 10 USDT поставить, у нас будет 160 тронов. Этого достаточно. Мы нажимаем с вами свап, Он нам дает, значит, чтобы мы подтвердили наш платеж. Мы ожидаем, он думает. И вроде бы как, иногда слетает, ребята, иногда бывает свап, вроде как троны чуть-чуть за операцию списывает, но операция иногда не в первого раза не срабатывает, потому что это все-таки связь кошелька с биржей, вот, поэтому а, это может и, и сразу не произойти, такое бывало. Сейчас мы, вот у нас произошло, вот мы с вами увидели, что у нас появилось 248 TRX, да, и здесь стало на 10 меньше USDT. Вот сейчас вы уже знаете, что такое СПА. Еще один очень-очень важный момент, который я чуть не пропустила, что касаемо именно наших кошельков. Значит, смотрите, у вас есть иногда люди, которым вы хотите сделать, ну, допустим, это там, ваш ребенок, да, или ваш внук, или ваш близкий человек, или это жена или муж, вы хотите ему зарегистрировать а, тоже аккаунт в Дейзи. Но, а, допустим, вы понимаете, что человек, он вот, технически не подкован, или он как бы управлять кабинетом пока не будет, и вы понимаете, что вам нужно самому этим кабинетом управлять. А, что есть хорошего для этой ситуации в нашем трон кошельке? В нашем трон кошельке вы можете иметь множество счетов, много разных счетов. Когда вы регистрируете кошелек, Первая строчка в регистрации он просит вас назвать имя, когда вы регистрируете кошелек, это название кошелька, счета, именно счета. Вы его можете назвать Daisy 1, Daisy 2 или там серебро или золото как, вообще, на ваше усмотрение, да? Вот, если вы хотите, чтобы на одном телефоне или на одном, допустим, компьютере, у вас, у вас же может находиться только один кошелек, правильно, а вам нужно, допустим, зарегистрировать близкого человека. То есть вы же понимаете, что чтобы зарегистрировать в Дейзи, нужен новый кошелек, как бы, да, на телефон мы два не можем установить, поэтому нам нужен с вами новый счет, но в одном кошельке. Как мы это с вами делаем? Вот здесь есть на… На нашем, значит, кошельке вот такой значок. Вот, вот когда я на него нажала, вы видите, отвалит. добавить кошелек. Мы его нажимаем, и вот здесь он нам предлагает добавить, да, вот мы, мы новый создаем, мы поэтому нажимаем крыть валит, вот здесь он нам предлагает назвать имя, допустим, я его назову, допустим, Илья. Да, я, допустим, регистрирую кабинет для своего сына, которому всего 12 лет, да, и вот я хочу пока им сама управлять, показывая, обучая его. Вот, и создаю, допустим, с его именем, Илья, Крейт валит. Все, кошелек у меня создал, то есть он под моим же паролем. Он мне просит Пароль. Ага, он у меня просит, значит, срисовать мнемоническую фразу. Сейчас, секунду. Он, пред, он будет мне предлагать, чтобы я сохранила мнемоническую фразу с 12 слов и не вздумала ее фотографировать. Вот, видите, он не перечерк... Я не знаю, вам видно сейчас или нет, он иногда закрывает это, иногда нет. Он перечеркнутую камеру показывает, что не надо... Значит, фотографировать, я соглашаюсь, что я поняла, и прохожу дальше. Здесь он делает э, проверку, значит, он мне здесь показывает, что какое было слово «девятое». Да? «девятое», и я должна внизу выбрать это слово. Ну, то есть как вот все то же самое, как вы регистрировали, вы, наверное, помните, как вы это делали. Так, здесь он выбирает слово «вот это». И там он вот это слово, вот это. Отлично. Вот, вы, наверное, увидели сейчас, что у меня создан новый кошелек. Новый кошелек. Так, и а, вы видите ту ситуацию, про которую я говорила в начале. У нас есть 3 TRX, но у нас нет USDT. Не путайте вот с, эти, вот с этим USDT, это не USDT. Мы нажимаем вот этот синий плюсик. Мы нажимаем USDT вот сюда, на этот плюсик, и у нас появился USDT. Вот оно у нас в меню. Но у нас 0 по нолям. По да? То есть, что я могу сделать? Я могу извне сюда прислать деньги: TRX и USDT с любого кошелька, а могу отправить со своих счетов. Где наши счета? Вот если на вашем кошельке несколько счетов, где вы их смотрите, вот где имя Илья. Вы нажимаете, и у вас несколько кошельков, несколько счетов. Вот я захожу, допустим, на свой э, аккаунт, на который я приготовила деньги для этого, допустим, пакета, нажимаю USDT, это про то, как мы выводим деньги. То есть также мы выводим деньги на любую биржу, на любой кошелек, и также мы можем отправлять эти деньги между своими кошельками. Я нажимаю слово SEND, я сюда адрес не копирую, не вставляю, потому что это мои аккаунты на моем кошельке. Я выбираю мой аккаунт и выбираю Илья. И, вы, и пишу, какую, какую сумму я хочу отправить. Мне нужно 100 USDT. Send. USDT ушли. Вот. И также мне нужно отправить ему как минимум Двести тронов для того, чтобы проплатить кабинет. Итак, мы с вами приготовили. Обновляем. Кошелек, мы видим с вами, что у нас есть 200 тронов и у нас есть с вами 100 USDT. Значит, итак, мы с вами зафиксируем пройденный материал. Мы с вами поговорили о кошельках, мы поговорили о том, что мы используем трон-кошелек. Мы его используем на компьютере как расширение, мы устанавливаем через официальный магазин. Мы можем синхронизировать с нашим кошельком на телефоне через приватки или мнемоническую фразу. Мы это все сохраняем обязательно, потому что это единственный способ восстановить наш кошелек, где будут работать наши деньги. В кошельке мы с вами приготавливаем для регистрации ТРХ и USDT. USDT мы приготавливаем столько, сколько мы хотим приобрести пакетов. ТРИКСов мы приготавливаем 200 ТРХ из расчета на один пакет. Когда мы вот это все с вами сделали, то есть алгоритм на самом деле регистрации приобретения пакета в Дейзи очень простой: кошелек, приготовить в него деньги, и только потом начинается регистрация. Вот. Значит, сейчас мы с вами а, пройдем. Сейчас, секунду. Да что ты? Ну, секундочку, секундочку, сейчас тут все. Ага. Так, так, так, так, так, так, так, так, сюда, вот сюда, вот сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, сюда, Ага, так, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, пока идет совместная, очень, очень сложно, потому что экран не весь открывается, вот. нам нужна с вами реферальная ссылка, правильно, правильно, так, теперь мы с вами открываем, Ага. новый, новый, значит, когда мы с вами говорим о том, что мы регистрируемся через браузер, но при кошельке, вот у нас с вами есть открытый кошелек, вот он, мы приготовили деньги, открыли кошелек, открыли браузер и в адресе браузера мы вставляем с вами реферальную ссылку. Вот мы ее вставляем и по реферальной ссылке проходим. Он у нас запрашивает Connect с кошельком, потому что он будет у нас брать все из кошелька, из трон кошелька. Вот у нас вышла страничка тези. Мы проходим вниз, он пишет «Добро пожаловать», и мы с вами видим взнос на первый пакет на 100 долларов, из которого 50 уйдет в краудфандинг и 50 уйдет в торги. Здесь он мне предлагает написать логин, Значит, уже в ДЭЗе да, я также напишу, допустим, Илья, я соглашаюсь с условиями и нажимаю регистрацию. Вот в данной ситуации, так что не так? А, имя пользователя занято. Ладно, мы добавим цифры. Да. Мы добавим цифры. Вот таких нету. Регистрация. Угу. Здесь он у нас опять будет просить различные соглашения. Вот здесь у нас идут соглашения на то, что заключается смарт-контракт. Списание тронов идет за, значит, за покупку пакета за регистрацию кабинета это происходит при первом вот вы видите сколько я раз это делаю при первом входе это происходит четыре раза то есть четыре раза я нажала соглашение с паролем когда вы это будете делать на телефоне он вас будет просто просить вручную ввести пароль просто вручную на компьютере это делать намного удобнее вы видите да просто кнопочку нажали и все на телефоне нужно будет 3-4 раза ввести пароль. Это делается самый первый раз, когда на вас регистрируется а, а, сам аккаунт DAISY. Вот мы с вами зашли в аккаунт DAISY. Вот а, мы видим все пакетики. Мы нажимаем первый пакет, он у нас уже активирован. Мы видим, что у нас человечек вот здесь вот уже активен. Вот, а, значит, а, структура открыта. Если я нажму с вами «Пакет 2», то этого человечка вы здесь не увидите. То есть здесь он предлагает «Контрибьюшн» приобрести пакет, вот, и тогда э, откроется и вторая, и третья, и так далее. Дальше алгоритм очень простой. Если у нас с вами… Вот давайте посмотрим, сколько списалось тронов. Сейчас мы с вами обновим кошелек. Ну вот, на первый пакет почти все 200 списались. Видите, у нас отписался 1,73%. Вот. а иногда меньше списывается намного. Следующие пакеты при, при регистрации, при первичной, потому что а, оформляется кабинет, списывается больше. При покупке вторых, третьих там, и дальнейших пакетов списывается намного меньше. Но нужно, чтобы 200 было при, а, перед тем, как вы это будете делать. Дальнейшая покупка пакетов происходит уже изнутри кабинета. Когда вы уже будете заходить внутрь кабинета, а, вы нажимаете второй пакет а, «Contribution to tier, если денег хватает на, на кошельке, он, коннект произошел, он с вас запросил три раза пароль, success, и у вас пакет приобретен. Пакет третий, следующий и так далее. Видите, вот он не дает слишком рано, потому что не куплен пакет э, второй. Значит, о чем это говорит? Еще раз для тех людей, кто, может быть, первый раз будет слушать новички и не слышали еще презентацию, пакеты в DASI берутся, их вообще 10, 100, 200, 400, 800. 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и 51200. Эти все 10 пакетов берутся у нас по очередности. То есть 2, 3, 4. Мы не можем сразу взять 4, мы не можем сразу взять 6. Мы их все возьмем по очередности. Но вот так, как я взяла уже пакет 1. Мы видим вот эту строчку зеленую, что он говорит. Это, это говорит о том, что contribution, мож, то есть вы можете приобрести еще. То есть если я уже этот пакет купила, можно его покупать сколько угодно раз. Точно так же в пакет третий. Если я его приобрету, то второй, третий, пятый, двадцать пятый раз я могу его брать а, сколько угодно. Я видела, допустим, как делают ребята я не знаю, может, у нас тоже так делают, но я видела в международном чате скрин, когда у людей появляется хоть какая-то свободная денежка, допустим, бонусы упали и так далее, да, то есть у него взят пакет за 12 800, допустим, да, там седьмой или там восьмой пакет уже приобретен, у него там какой-то бонус упал, я смотрю, у него появился еще на 400 дополнительно, потом у него еще появился еще, там денежка появилась, он еще 3 200 купил, то есть люди видят то, что сегодня делает Форекс, Понимая, каждый день, что, что, что, что такое доходность, каждый день, еще и со сложным а, процентом, люди не позволяют, чтобы деньги просто так лежали. То есть есть люди, у которых просто там, куча пакетов куплены, а они докупают, докупают именно столько, сколько, насколько есть сегодня денег. То, чтобы деньги просто хотя бы даже день-два не пролеживались, потому что. Каждый день вы видите, что, особенно на сложном проценте, вы видите, что происходит у нас в сентябре 61% на сложном проценте. То есть люди, которые 6 месяцев назад начали работать со своими деньгами на сложном проценте, они уже вышли на такую скорость, что в сентябре уже было получено больше 60%. Для молодых депозитов, те, которые только зашли, этот месяц дал не менее 30%, особенно если вот хорошая сумма. Это было очень ощутимо и очень приятно. Я слышу восторг от наших людей, потому что, вы знаете, многие ведь не верят и э, правильно делают, с одной стороны, да, потому что мы проходили эту историю с большими процентами, и, и, и у меня встречаются люди, с которыми я разговариваю, и когда я говорю, э, на сегодня на, наш алгоритм показывает 450%, процентов э, уже 455% годовая доходность, и что у нас ä, уже сейчас больше 240% ä, уже пройден путь, мне говорят, ха-ха, это космос. Но ну, я же понимаю, что люди не верят, что такое существует, и что такое в реальности может быть. Вот. Сложно, с этим, ä, сложно, когда ты не сталкивался с этим, когда ты сталкивался только ä, с, скажем так, с доходностью. Там, Край там, не знаю, 10-12% процентов годовых, там 20% процентов годовых. Сложно, когда вокруг все финансисты классические об этом говорят, и эти шаблоны заколачивают людям в головы. Сложно. Но с другой стороны, мы понимаем прекрасно, мы видим, какое количество миллионеров и миллиардеров существует в жизни. Мы понимаем, что это же люди не на работу ходили. Да? Это люди, которые не зарабатывали деньги, это люди, которые умеют делать деньги. Это два разных термина. Вот. И это люди, которые сделали не на 10, не на 8% годовых свои, свои состояния. То есть это, это люди, для которых были открыты такие возможности, для которых закрыты нам с вами эти возможности. Поэтому, поэтому когда мы, скажем так, простые смертные люди, попадаем вот в такую, впервые в жизни да, попадаем в такую бизнес-модель, где невероятные результаты мы видим за 6 месяцев, и в то же время мы понимаем, что эндотек – это реальность, что это не сон, это не бред какой-то, да, это не, не, не нанятый шоумен Анна, да, которая перед нами просто вот шапку ломает. То есть мы это все понимаем, и это, конечно, людям немножко время надо, чтобы в это поверить, чтобы это сердцем принять. Вот, поэтому, когда люди это на самом деле осознают, они понимают, что время – деньги, они не могут позволить каждому дню пролететь просто так мимо, потому что ты можешь в это время заниматься чем угодно, правильно? Вот я, допустим, на кабинете сына вам показываю, ребенку 12 лет, он сейчас будет учиться еще расти, там, созревать, там, и так далее. Понятно, что какое-то время нужно, но мне очень нравится подход Анны, и вот сейчас… Илья сбросил нам сегодня ролик в лидерском чате, я не стала его в чатам, по чатам разбрасывать, потому что это ролик выступления Анны на японском ивенте, вот, который недавно был, и она делала презентацию вообще с нашим технологием, вот, умным алгоритмом и Форексу, и я попыталась это сегодня послушать через русский субтитр, но там просто невероятно вообще ломанный перевод не то что технический никакой перевод потому что а, она говорит на английском там переводят на японский а субтитры переводят с японских субтитров но там просто смех на палочке ничего не понятно вот но она а, говорит а, о серьезном о серьезной стратегии она говорит о том что а, ты богатым за пять минут стать не можешь даже при такой доходности ребят даже при таком инструменте а, терминология и идея и а, то что сделал индотек показать людям прорывные а, прорывные финансовые возможности они меняют людям полностью жизнь это стратегия на 5-10 лет умная потому что потому что мы все знаете как подходим мы же все подходим к возможности заработать быстренько здесь и сейчас потому что мы все в нужде Потому что мы, люди, не из, скажем, ну, большинство не из богатого сословия, да, у которых там лежат капитал где-то там, а это обычные люди. Она такую модель и строила, чтобы эндотек был доступен для обычных людей. Поэтому она и стремится научить и показать, как строится стратегия на протяжении 50 лет, чтобы мы не думали о том, что вот мы сейчас на что-то заработали. Потом это что-то вот наконец нам удалось, да, мы закрыли эту там, допустим, или э, кредит, или купили что-то, о чем очень долго мечтали. А после этого опять у нас денег нет, опять пустота. Почему? Потому что мы используем сегодня наши небольшие деньги. Раскачиваем, раскачиваем, и наше желание вот эту сумму вот дорастить, потом вытащить и на нее что-то быстренько купить, да, зафиксировать, вот, а здесь-то подход совершенно другой, здесь подход в том, чтобы мы всегда оставались деньгами, чтобы у нас всегда работали деньги, чтобы мы не боялись, что что-то может произойти, поэтому они постепенно на протяжении вот длительного времени будут показывать, обучать, и мне это очень нравится, что люди научатся отношениям с деньгами совершенно вообще по-другому, будут выращивать депозиты совершенно другие. Это вот видите, я рассказываю вам о пакетах, а ушла вообще в другую сторону. Значит, суть, вот я хотела показать о том, что алгоритм покупки пакета заключается в следующем, что первый пакет мы берем при регистрации, следующие пакеты мы берем из кабинета. Значит, где мы смотрим историю? Мы смотрим фант, раздел фант. Мы идем в раздел «Форекс», и вот в разделе «Форекса» есть общий взнос, где мы с вами смотрим, что происходит с компанией. Мы смотрим общие графики, кому они нужны, можно в них поковыряться, полазить, поувеличивать, посмотреть. Мы можем увидеть… Количество денег собранных. Мы можем посчитать, сколько компания выплатила э, прибыли, потому что здесь мы видим э, деньги, которые компания приняла в работу, деньги, которые значит, в работе сейчас и деньги, которые выплачены. Мы с вами будем видеть, сколько уже сегодня людей благодаря эндотеку получили свои, вы, вывели свои, свою прибыль, получили свои деньги. Вот, мы здесь видим с вами общую доходность 248%, процентов, мы видим годовую доходность и так далее. То есть это общие цифры, которые касаются денег всей компании. Здесь есть мой аккаунт, где мы видим, как будут работать именно мои деньги, именно деньги этого аккаунта. Нажимаем на Форекс и внизу мы с вами сейчас увидим историю взносов, где сохраняется дата, какого числа. Какая сумма зашла именно в работу, эта сумма отразится вот здесь, вот в этом разделе в, первом, в первой строчке. И когда я буду дополнять сюда пакеты, они будут отражаться по дате. И в третьей строчке мы будем видеть проценты, которые, которые, которые эта сумма нарабатывает. Здесь же внизу, вот здесь, вот в этом разделе, каждую субботу-воскресенье у вас будет появляться кнопочка которая будет говорить «заявка на вывод». Очень приятная фраза – «заявка на вывод». Она появляется только в субботу-воскресенье, потому что Форекс у нас работает 5 дней в неделю, площадка, деньги в этот момент работают, вывести их нельзя. Поэтому в субботу-воскресенье мы с вами делаем заявку, в понедельник поздно-поздно вечером они у нас с вами появляются на кошельке в разделе USDT. Как часы. Каждый понедельник поздно, ну, поздно вечером для Сибири, для Дальнего Востока, для европейской части, это намного раньше, эти деньги появляются у нас в разделе USDT. Что вы можете делать дальше с ними? То есть это уже я подошла к моменту вывода денег. Да? То есть мы можем вывести только чистую прибыль. Саму вот эту вот сумму, которую я сейчас внесла, которую я буду вносить далее, да, и, как говорится, нашу торгующую сумму, вот как депозит, мы любим это говорить, хотя у нас нет депозитов, вот, вот эту всю сумму я смогу забрать. Это очень часто вопрос задают именно новички. Я смогу забрать, когда закончится краудфандинг. Мы примерно понимаем, что это произойдет во второй половине 2023 года. Когда это закончится, это не значит, что компания закроется. Просто она перейдет на новый формат работы. Мы ожидаем, что Эндотек будет создавать хедж-фонд. Это будут легальные инвестиции, это будет не краудфандинг, это будет немного, наверное, и маркетинг изменен, и условия разделения депозитов, уже краудфандинга не будет, поэтому деньги разделяться на краудфандинг, наверное, не будут, уже будут по-другому как-то работать. И когда это все закончится, у нас будет с вами выбор, либо нашу вот эту торгующую сумму забрать вместе с прибылями, которые у нас там будут, да, и свободно, либо перевести уже на хедж-фонд и работать с индотек дальше, то есть у нас будет с вами выбор. До тех пор, пока не закончится краудфандинг, мы с вами забираем только чистую прибыль, которую мы будем видеть вот здесь. И когда, вот видите, текущая прибыль, комиссия и так далее, награда доступна для вывода. Здесь мы будем видеть сумму, которую мы можем вывести и которую мы получим. 3 доллара – это процент блокчейна, трона. Какую бы сумму вы ни выводили, она здесь всегда фиксирована 3 доллара. А значит, здесь мы будем видеть сумму за минусом 30%, о которых мы говорим на презентации. Та сумма, которая к нам придется вот сюда на USDT. Значит, так, как я сказала, что это, это обычный блокчейн-кошелек. Из него можно USDT, нажать на USDT, нажать на SEND. Вставить сюда любой адрес любой биржи, любого кошелька, который поддерживает сеть трона ТРЦ-20. Вы можете вставить и переслать а, этот а, USDT а, или на холодный кошелек себе, куда угодно. Это все происходит очень быстро. Единственное, что нужно для комиссии, а, чтобы у вас оставались троны. Вот. Если вы хотите сразу их а, конвертировать в рубли. А, вариантов, наверное, много. Вот, но один из распространенных ⁇ это платформа BestChange, которая проверяет и базирует на своей платформе разные, разные там сотни обменников, у которых написаны количество операций, у которых написаны условия, у которых написан курс. Они работают очень быстро, они работают в течение нескольких минут, когда вы можете свои USDT обменять на рубли, причем на любой э, банк. Вы хотите на Сбербанк, хотите на Альфа-банк, хотите, э, да, может быть, электронные деньги, адвокэш и так далее. То есть какая система вам удобна, через ВСЧ вы это делаете 2-5 минут. И деньги в рублях вы можете использовать для своих э, каких-то целей. Так, это сказала, это сказала, так, это сказала. У -у -у. Я себе же тут все начеркала. Значит, про безопасность кошелька я вам про пароли приватки сказала. Угу. Так, вот очень важный вопрос. Для людей с предыдущим опытом, которые работали в компаниях, где шлепали 57 тысяч кабинетов на своих партнеров, держали все пароли и так далее. Значит, мне нравится в данной модели то, что вы не можете зарегистрировать своих людей никаким образом. То есть здесь человек может зарегистрироваться только сам. Понимаете, почему? да Потому что ему нужно установить TronLink кошелек. То есть он через ваш кошелек зарегистрироваться не сможет. Он зарегистрируется, то и, будет, и он будет на вашем кошельке, на вашем счете. Вот. Это не безопасно для него и не, не, не, не свободно для него, потому что это касается его денег. Поэтому абсолютно любой человек, которого вы хотите пригласить и зарегистрировать, в свою команду, неважно сколько ему лет, ему придется самому пройти э, вот этот алгоритм. Установка кошелька, регистрация. Давайте я вам еще вот что хотела показать, чтобы у нас осталось это в записи. Я подключила. Так. Я хочу показать. Телефона кое-что. Для людей, которые это делают на телефоне. Смотрите, вот он наш тронлинг. И люди спрашивают, куда вставлять реферальную ссылку. Вот то же самое, вот наш кошелек, да все то же самое. Вот, кстати, на телефоне, вот место вверху, квадратик с плюсиком, где мы открываем новые Счета. Если мы хотим на одном и том же тронлинке uh, uh, открыть несколько счетов, вот значок наверху с плюсиком, мы нажимаем, вот он видите, generate wallet, вот, мы нажимаем generate wallet и создаем так же, вот, как на компьютере я вам показывала. Это первый момент. Второй момент, здесь те же значки swap, send, где адрес вы видите на сиреневом, на фиолетовом поле. Такой же плюсик, единственное, что регистра... регистрация бра... через браузер проходит э, прямо вот здесь в тронлинке. Вот видите, внизу, в самом низу у нас четыре значка. Asset – это главная всегда страничка, а вот третий значок, вот кружочек и еще кружочек, похож на пластинку или на часики да, на... со стрелочкой, мы нажимаем на нее, у нас вверху, видите, появляется поисковая вот такая вот строчка. Вот она, поисковая строчка. На андроиде появляется страничка сначала такая всякая цветная с рекламой всяческой, но поисковая строчка вот тут вот выше тоже есть. Именно вот в эту поисковую строчку мы вставляем реферальную ссылку и по ней проходим. То есть она становится либо внизу вот тут голубая, либо вот эта стрелочка становится голубая. Тут зависит от телефона, какой телефон, у кого как срабатывает. И по этой ссылочке мы проходим. В данной ситуации, так как я через телефон уже давно зарегистрирована, да, мы, когда заходим, у нас есть history. сохраняется history. Вот у нас есть ссылка «Daisy Global». Вот Я на нее нажимаю «Daisy Global» и попадаю к себе в кошелек, в «Daisy Account». Для того, чтобы я туда зашла, я прокручиваю вверх, автоматический вход. Continue, Confirm, я ввожу пароль. То есть если на компьютере у нас выходят вот эти синие клавиши, то здесь мы вручную вводим пароль. Вот и все. То есть вот мы вошли, вот мы видим наш кабинет. Значит, что я еще хотела сказать. Очень важный момент. Так, сейчас, секунду, я... Значит, очень-очень важный момент. Что-то у меня сегодня как-то странно. Почему-то вид докладчика у меня сегодня не показывает. Я нажимаю вид докладчика, а докладчик совсем не я. Ну ладно, не суть. Значит, что я хотела предупредить вас, когда вы регистрируете и покупаете пакеты, я вас очень прошу не торопиться. Дело в том, что у нас связано все со смарт-контрактом. Вот видите, да, это я не знаю, кто был на предыдущей школе, которая была позавчера, это была потрясающая школа, особенно, особенно очень ценные вещи говорил я в конце, когда, ну, как основатель, как, как э, человек, который изнутри все это пережил, и создание, и формирование, и он знает очень хорошо рынок, и он знает, что с чем сравнить, и вы понимаете, насколько сложная, не, не, ну, невероятная система, то, что у нас в кабинетах все отражается, и вот этот смарт-контракт, распределение денег, и все это увязано в одну системе а когда мы заходим туда-сюда, кажется, все очень легко. Вот. Так вот, вы должны понимать одну вещь. Когда вы регистрируете человека, когда вы регистрируете, проплачиваете, да, и вот там начинается вести пароль и так далее, ни в коем случае нельзя торопиться и кликать по нескольку раз. Что происходит, когда вы суетитесь? Смарт-контракт не успевает прогрузиться, страничка не успевает прогрузиться, вам кажется, что зависло, и вы начинаете кликать. Происходит два сценария. Первый сценарий. У вас списываются троны, потому что вы блокчейну задачу дали. Он за свою задачу топливо с вас снял. Вот. Но он не успевает прогрузиться, и он проплату пакета не делает. Поэтому у людей слетают троны, которые они приготовили для проплаты первого пакета, а пакет не куплен. Приходится второй раз загружать троны в кабинет. Это первое, первый сценарий. Сценарий номер два. У человека приготовлены деньги на первый, второй, допустим, третий, четвертый пакет. Торопились, суетились, на, значит, кликали на несколько раз в самом начале, накликали так, что получилось, что купили первый пакет по 100 долларов дважды. И когда уже зашли в кабинет, смотрят, что на кошельке не хватает 100 долларов. Когда в историю заходим, видим, что по 50 долларов куплено нечаянно два первых пакета. То есть вот эта суета, она приводит именно вот к таким э, иногда ситуациям. Это, это не, не, не страшно сильно, да? вам придется просто добавлять деньги. Вот. Но чтобы этого и, и избежать, делайте все рассудительно, четко. И вот кликнули, ждите, когда страничка прогрузится. Кликнули, прям вот постепенно, понимаете, Вот не, сует, не суетитесь. Вот. Что я делаю сейчас? Я... Делаю так, что вы можете включить звук, пожалуйста, вы можете включить звук, и если у вас именно по технической части есть какие-то ко мне вопросы, то вы, пожалуйста, мне их задайте. У меня есть только еще один момент, который я хотела показать, но он не технический. Так, что-то мне тут в чате пишут. Айнура меня спрашивает маркетинг. Айнура, дорогая, нет, сегодня маркетинг рассказывать не буду. Мы, у нас есть в записи несколько роликов, я вам отправлю по маркетингу. Вот. Но очень хороший вопрос, очень вовремя, Айнура. Почему? Я тогда, раз этот вопрос есть, я вам расскажу тогда, что у нас будет послезавтра в субботу. В субботу у нас будет презентация, большая презентация от основателя, одного из основателей компании, это Ильи. Сейчас он прилетел в Дубай, он готовит, обновляет слайды и хочет провести такую очень сильную, мощную презентацию, потому что сейчас... Дэйзи начинает развиваться с такой невероятной скоростью, товарооборот в октябре будет уже, если он в сентябре был сумасшедший, то в октябре он уже, уже конкретно видно, что он уже будет в два раза больше. Вот, уже, уже по объемам они смотрят, что... Ну, ну это, это понятно, что сегодня людям, которые хотят решить какие-то свои финансовые задачи, и других вариантов сегодня на рынке в принципе нет. Вот, миллион вариантов, где для того, чтобы заработать, людям нужно построить сумасшедшие сети и структуры. Мы прекрасно понимаем, что далеко не каждому это нравится, во-первых, да, это вот вся сестопляска, во-вторых, не у всех это получается, даже если ему и нравится. Вот. Но в данной модели мы прекрасно видим, как работают именно деньги. А деньги работают прекрасно. Вот. И дай бог здоровья всем программистам, всем айтишникам, всей команде Анны Бейкер и всеми людьми, которые она сотрудничает по всему миру. Дай бог здоровья всем нашим основателям за эту бизнес-модель, за весь труд и все нервы, которые они пережили за особенно первые полгода. Вот, но сегодня эта модель всех просто радует, бесконечно радует. Вот. Не радует она только тех, кто уже давно знает про Дейзи, зашел на 100 долларов и наблюдает со стороны. Радуется за других, но, но со стороны. Либо те, которые знают, и даже на 100 долларов не зашли, но на, на, находятся в чатах, смотрят, читают, видят, и все равно ничего не меняет в своей жизни. Вот. Ну, опять же, дело каждого, а, ребят. Давайте по технической части, значит, что касается в субботу, приглашайте как можно больше людей, потому что мы договорились с Ильей провести первую половину, основную часть презентации для людей, которые рассматривают пассивную часть. То есть вы туда можете приглашать предпринимателей, бизнесменов, руководителей, людей, которые сетевуху не любят. Потому что первая часть, основная часть, она будет рассчитана только на технологию на нашу на возможности именно финансовые вот что касается новосибирцев ребят новосибирцы мы делаем с вами телемост мы собираемся все вместе на этот зум мы собираемся в гостинице новосибирск собираемся за 15 минут мы начинаем я сделаю там кое какие вступительные моменты подключу зум вот мы будем все наши гости кто будет сидеть в зале они будут видеть Илью на большом экране в зуме вот, они послушают эту основную часть, и потом мы с вами можем спокойно остаться в зале, уже на флипчарте спокойно порисовать все наши вопросы, прорисовать, проговорить, так, если надо, по маркетингу, если надо, по бонусам, если надо, по пакетам, что и как. Ну, в общем, все наши любимые моменты рисования цифр. Вот, если у вас у ребята, которые находятся сейчас из других городов, есть такая же идея, потому что я знаю, что в Бурятии ребята тоже соберу, соберутся вместе в офисе, Пригласят туда людей, включат э, компьютер, включат Zoom, все вместе прослушают, они будут видеть и Илью, и меня у флипчарта, вот, и плюс еще сами между собой там поговорят, пообщаются. Вы можете каждый в своем городе собрать на это время у себя в офисе или там дома на кухне за чашкой чая, можете собрать вот такой, и, и такой будет у нас телемост. Илья в Дубай, в Зуме много разных людей с разных стран и городов, а у вас еще и рядом сидят ваши друзья, знакомые, которые смогут все это и с вами обсудить, потому что это очень энергетически по-другому работает, эмоционально по-другому работает. И в то же время мы будем все вместе на связи. Такой вот телемост на субботу. И там я думаю, что Айнура, когда Илья закончит свою официальную часть, мы там по флип-чарту пробежимся по маркетингу, вот, и э, вы его послушаете без подробностей, а в подробностях я ролик скину, вот. Ну, раз у вас пока нет вопросов ко мне, тогда я вам э, скажу последнюю вещь, значит, смотрите, сделаю демонстрацию и выйду. А можно я сразу задам по ходу? Надь, что ты говоришь? Да, я хочу вопросик сразу задать, а если человек, если это не группа в другом городе, просто человек, мы же ему можем тоже дать ссылочку и пусть он слушает? Нет, ну вот как сегодня, у нас же это будет в субботу мероприятие а, в, в рамках марафона, это будет прежде всего Zoom, прежде всего да. Zoom. это я а, для, как говорится, новосибирцев, для того, чтобы мы, так, дейси, фу блин, как там? YouTube. Видишь, Мади, я не настолько многостаночная, оказывается, и, и писать, и тебе отвечать, сейчас, секунду, что я делаю, блин, я же на Ютубе хочу, я же хочу на Ютубе, так, Ютуб, я хочу на Ютуб, на канал на нашу идти, где он у нас, вот здесь мне надо писать, вот. Ангел-Тим вот. Дейзи. Наш официальный канал. Team. Официальный канал на YouTube. Ребят, кто э, смотрит ролики, но не зашел, не подписался, обязательно это сделайте. Очень удобно. Мы его недавно совсем начали. Мы его еще будем дальше работать над ним. Но уже сейчас... Вы посмотрите, как, как вам удобно с ним будет работать. То есть вы подписались, у нас уже, кстати, тут много подписчиков. Вот здесь есть слово «плейлисты». Вы заходите в «плейлисты», и вот здесь по тематикам, по тематикам вы увидите много полезного материала. Вот здесь есть, допустим, наш марафон, Вот, да, Дези марафон. У нас сегодня с вами идет 16-я встреча. И вот они все в плейлисте, все 15 встреч уже, да, если вы какую-то пропустили или хотите повторить. Вот. И также Айнура, допустим, да, ребята, которые первый раз слышат. Вы можете зайти на Angel Steam, Daisy, на, на наш специальный канал, нажать на раздел «Марафон». Почему? Потому что в «Марафоне» сейчас самые свежие ролики, самые последние материалы. Здесь вы можете посмотреть. Мы тут и посудили за эти 16 встреч. Мы второй месяц ведем «Марафон». Тут есть и маркетинг, и пакеты. Тут есть встречи с лидерами с разных стран. Тут есть а, разные… А, на встрече есть с трейдером. У нас есть а, очень классная встреча где Алексей рассказывает о структуре, из чего состоит Дейзи, и как они между собой связаны, какие есть еще проекты в компании, какие будут. У нас есть уже успешные лидеры, миллионеры уже на русскоговорящем пространстве, которые делятся своей концепцией мышления, как они достигали результат. В общем, очень много полезного материала, контента. У нас есть крипто юрист который рассказывает о ситуации криптовалюты. Мы все равно, даже сейчас мы торгуем на Форексе, но мы все равно используем криптовалюту для ввода, для вывода. Вот. В общем, последняя встреча, которая была позавчера, это встреча, где поднимались вопросы о, о том, почему Дейзи не может быть пирамидой. То есть аргументированные хорошие факты, которые вы тоже можете посмотреть и использовать для себя. Так, а вы меня слышите? Да, то и вдруг уже. Так, а, а, насчет Надя твоего вопроса: да, у нас будет Zoom, поэтому люди из других городов, конечно, просто выходят на Zoom и слушают презентацию или ей в Zoom. Новосибирцы, кто может, встречаемся в зале, общаемся, работаем и проводим там. У новосибирцев есть возможность пригласить людей, почему это лучше работает, потому что мы рассылаем приглашение, приглашаем послушать Zoom, кто-то забывает, кто-то в это время во время зума. Варит борщ, смотрит кино, что-то еще делает, отвлекается. Ну, вот, я все это прекрасно знаю. Вот, когда они придут в зал, они немножко будут по-другому сосредоточены. Вот, и эмоциональная составляющая будет совершенно другая. Поэтому, ребят, вот на этом, наверное, пока все. Сегодняшний наш материал. Вот, если нет вопросов, я тогда останавливаю запись.